город Нью-Йорк только что установил статую на крыше здания суда, которую можно описать, только если внимательно присмотреться, как демоническую. На ней изображена женщина с косами в форме рогов. По-видимому, это должно быть в честь Рут Бадер Гинсбург и ее непоколебимой поддержки жертвоприношения детей. Мы можем только догадываться, что он там делает. Джейсон Уитлок, ведущий Бесстрашного. Мы попросили его помочь оценить то, на что мы здесь смотрим. Джейсон, большое спасибо, что пришли. Я имею в виду, я не думаю, что вы истеричный евангелист, если вы посмотрите на эту вещь и скажете, ну, это похоже на представление. Историческое представление чего-то сатанинского. Боже мой, я уверен, что они строят первую небинарную статую с множественным полом, которая будет изображать Катани Браун Джексон, вероятно, держащуюся за промежность и перечисляющую свои местоимения, как грецкие орехи D. Насколько я понимаю, мне сказали в НБА, что они планируют установить статую величайшей военной преступницы, я имею в виду военнопленный со времен Джона Маккейна Британи Гринер. Конечно, вы помните ее политзаключенную в России. Они планируют установить ей статую, статую ростом 6 футов 8 дюймов. Она будет вдыхать из гигантского бонга, гигантского бонга, пока ждет в зеленой комнате сделки Билла Марса. И поэтому они собираются отпраздновать Британи Гринер и Такера, это семейное шоу. Поэтому я не собираюсь вдаваться в подробности о том, как Сан-Франциско планирует почтить память Нэнси Пелоси и тех гигантских банок. Я могу только представить, что колледж Уэлсли думает прямо сейчас о Хиллари Клинтон. Она окончила колледж Уэлсли. Она настоящая 45-летняя, и я слышал, что у них есть план создания статуи для нее настоящей 45-летней. Хилари будет изображена размахивающей коричневым бумажным пакетом, в котором находится бутылка солодового ликера «Кольт-45». Так что я действительно с нетерпением жду всех статуй. Хиллари Клинтон бьет по коричневому бумажному пакету Хилари в роли алкаша. Я не могу этого дождаться. Спасибо вам.